Ну что, девчонки и мальчишки, а также их родители. Встречайте новых гостей Таиланда. Дима с Домодедова. Дмитрий зовут. Что вам сказать? Мы ну, приезжаем сюда уже не первый год. Были уже раз шесть, наверное. Приехали. Сейчас а, да, на 13 дней. Номер, э, номер. Номер он. Это номер. Шесть, шесть. Номер? Какой у вас? В общем, ну а он сейчас просто охрана там по, и за байки, и за съемок сейчас, потому что Хотя это... Я говорю, говорю, друг Ну, так, что, давай показывай территорию, это ваша территория, или... Да, это у нас кафе на территории находится. В общем, здесь у нас еще есть... А, ну это алкогольная карта. карта. Ну, здесь уже меню. ну, цены, в принципе, да, это... Вы уже завтракали здесь? Ну, мы как бы сюда нет, здесь, в принципе, ну, пока 140, да, самое дорогое блюдо. 180. Ну, это уже итальянские блюда пошли, ребят, так что... Да, здесь европейская, грубо говоря, соль. 140. Ну, самое большое, это, вот я говорю, так, рыба жареная. 700 грамм, 350. Ну, рыба везде дорогая, 450 креветки. 450. Ну, в принципе, для... Первой береговой линии цены приемлемые. Так, ну что, показывай дальше нам территорию. Бас. До скольки бассейн работает? Бассейн у нас работает с 6 до 12. А, то есть, ну, можно допоздно. Да. Ребят, ну, вчера. Если охранник вот этот, то можно и допозже. До а. Я просто вчера у ребят был, снимал, у них они сказали, у них там вообще что-то часов 6, что ли, или 8. Метровые. Да, не помню. Ну вот я видео вчера снимал. В общем, есть где позавтракать с видом на море, ребят. Есть барная стойка, есть бассейн. Бассейн хороший, это там детский. Ну я в нем купался в этом бассейне, поэтому я так уже со своих слов рассказываю то, что я знаю. На Можно. Этаже у нас столовая, а на втором этаже еще? Да, вот на во втором. Ну, Там мы не были точно, мы просто здесь. Ну, там у нас завтрак, здесь я заводит. плавал, купался, нырял. Можно вот в таком шезлонге там разложиться. Так, ну что, мы сейчас поднимаемся на второй этаж в столовую. Нет, То есть, в а, это надо с, с улицы нельзя, да, подняться или можно? Нет, пальмы там. А. Нет, это То есть спокойно можно с едой на бассейне находиться. Это не спортзал. Маленький спортзал, фитнес-зал. Беговая. Беговой никто не увидел. А, там пиво еще пиво есть. Если а, но, если, да, но слишком большой гантель. Большой вес взяли, вдруг у вас там полезло что-то, мякушка. Туалет рядом. Ну, здесь совсем лень, можно и пиво А, то есть здесь тоже. Тоже после вышли, после спортзала взяли баночку пивка. Так, по чем номера? А много... Сколько вам? Ну, сколько сколько вам вас? У нас путевка на 13 дней обошлась 71.600 с перелетом вместе. Совсем даст с перелетом. Ну, Потом пойдем. Сори. Да, а, а, how much? Тута? Две тысячи один день. Yeah. То есть ну выгодно сюда, ребят, в любом случае, ехать а, в любом случае выгодно но, но, но. Видео, видео. В любом случае выгодно, ну 13 дней, 71 тысячи, да? 71 600 В общем, выгодно, потому что 2000, но опять же. А место расположения, ну, я не скажу, что прям супер, но красиво, честно. Потому что первая ну, еще да. да. Потому что ну, территорию я не видел. Я говорю, я был только на бассейне. Поэтому Дима меня сейчас знакомит территории отеля но ну, получается если 2000 бат в сутки это тысячи рублей но это может быть самый дорогой номер еще опять же потому что есть номера которые подешевле вот здесь у вас шведский стол даже в обед да, стандарт да. а что входит в обед в завтра супа завтрак тоже так нет у нас у вас запах. включено у вас включено завтра, да? Да, завтрак включен. Ясно. у ребят тоже включен. А, нет, не включен. Завтрак не включен. Но у них завтрак стоит 180 А, нет, нет, у нас все 82. Ну то есть обед здесь уже тоже как бы шведский стол идет. Нет, а, а к нам не включен, у нас только завтрак. Ну, китайцев здесь много приезжает, но смотрим, китайцы ходят. Например. А там на третьем этаже. О, а туда не знаю, там уже такие офисные, как стоят, Ну, Ладно, пойдем тогда дальше. Пойдем познакомиться с вами дальше с территорией Натурал парк 300 Не знаю, правильно произнес, правильно. Ну, точку поставлю в любом случае, кому надо будет, посмотрите В общем... А, вот эти вот машинки, кстати, куда катают людей? А, это территория с чемоданом приехала, все бесплатно, тебя загрузили и поехали. Здесь территория такая маленькая, ну, наверное, метров 500, ну, с mm -hmm. идет. И здесь небольшой у нас отель, а по бунгало разбито. А, то есть, грубо бунгало. говоря, домики, и каждый домик пополам разделен и на три номера. Ну, а при семи, короче. Да. Три номера, три семьи. По правой стороне уже такие номера, то есть уже с кухни идут, как они, с Supervision, что называется. Вот эти вот с кухни, по-моему, уже. Да, и сегодня, кстати, солнышко прям так Здесь начинает. такой небольшой. А, зоопаркман Да, ну, павлины ходят. Выпускают их, да? Да, где-то гуляют даже. То есть все разделено по секторам, D, A, да, B, вот C. А, вот, да. Ну, то есть, скачали себе карту, сфотографировали и никогда не заблудить здесь. То есть, здесь по прямой, то есть, да, грубо говоря, все номера с левой стороны находятся. То есть, мы живем вот здесь вот, вот 7 Здесь вот бассейн. Угу. 150 пройти. Ну, пойдем, пойдем. А здесь, знаешь, с кухней, да? Вот эти номера, по-моему, с кухней, да, если не сам. Ну, это как кондик идет. Это тоже все к нему относится или нет, белые? А как на него территорию заходить? А, вон, вижу. В общем, вот такой вот газончик, ребят. Зеленый, стриженный. А, ну да, это вот указатель ЕФ. за что, ну, пройти на территорию. То есть, домики такие вот. Ну, здесь намного квартир, в любом случае. То есть, ну, не квартира, а этих... Румов, номеров. Такой сразу видно, что сделано уже давно-давно ну, очень такой стиль 50-х, 60-х годов. Здесь можно пройти направо в Е, e, а здесь у нас налево Е e, или F. А, ну да, здесь вот кухня есть, но это я так понимаю общая кухня. Ну, да, это подальше, ну не проветривался давно, чувствуется запах вот этой. Расти. потому что, скорее всего, просто здесь тупо не живут. Тайцы ну, любят цену. Тайцы любят да, цену забирать и не любят торговаться. Не любят сейчас, да? Или... Или там ну, для удобства в передвижении взяли автомобиль. Русских, ну, ребят. В общем, вот. кто захочет найдет. А. У кого не рекламирую, ребят. Так, ну здесь прям тенечек, так тоже приятно. Самое главное, вы утром будете просыпаться вот под такой как вот выглядел, шум. Да. Так, ну что, ребят, мы идем дальше. Вы послушали, как птицы пают. Вот это вот вы будете слышать и вечером, и утром, и днем. Так что кто хочет вот именно. Посидеть можно вот да там как беседочка. Ну это здесь зонтик поставили она... обычный. Ну это понимаю, ты, ты видишь уже ближе к своему бунгалу, да? Да. Но у вас тоже такие же беседки есть. Ну да, да. В общем, вот такая вот территория, у ребят. А8 корпус. Ну или я не знаю, там, в общем, все в зелени. Ну, кто хочет, да, кого не, не пугают москиты, это как бы не проблема. С ними бороться можно, в Севанах продается а, да, вонючки. Еще, еще ну, поверь, да, я два года живу, как бы нормально, каждый день с ними практически. Ну, да. Здравствуйте. здравствуйте. Так, ну знакомь. Это Лена, жена. Лена. Лена. Так. Тетя здравствуйте, здравствуйте. Ну, мы уже виделись просто, ребят. Это ребята сейчас с вами знакомятся. Карина, да? Галина. Да, а, Галина. Угу. Так, Пройдем. ну что? Пройти, посмотреть. Мы не девчонки не успели. И привезли с собой. Так, номер сразу говорю такой, прям не маленький и небольшой. Классный номер. Еда из России. Ну, вот, все никак. Кстати, кафе Владивосток сходите. Так? Кафе Владивосток. Владивосток, да. Нет, В общем, нет, вот нет. такой вот номер. А, телевидение русское есть, я понимаю, да? да. Русское телевидение. Самое смотрите, девчонки, это для вас вот такое огромное зеркало, это все ваше будет. Так что кто приедет, захочет здесь. И банная комната тоже также большое зеркало. Большая душевая. Ну, балкон здесь, в принципе, он не нужен. Так, это я уже называю. Ну я понял, ну, там можно пройти, да? Да. Открыто на Да. А, так Подождите, вы первый и второй этаж? А, что ну, нет? тетка отдельно у нас живет, а, а мы отдельно. Да, а, мы ну, ну вообще... Мы пойдем сейчас с Галиной. Стоит чуть подороже, 48 вышел, потому что она одна в номере. А, то есть, получилось там 100 с чем-то, да? 120 тысяч у нас получилось на троих. да. Ох! Тоже как-то непонятно заходишь. Я боюсь таких номерах. Потому что бывает иногда зеркала непонятные ставят или стекла. Или да, нет. То есть как бы вот эта вот стенка, ребят, открывается дверь. Ага. Сейчас я еще раз покажу ребятам на съемочку. Если заходить вот именно с лестницы, вы упираете прям стенку. Поэтому как-то сделали непонятно. Для телевизора, мне кажется, как-то больше не ну, тоже такой же номер по размерам. Так, ну ванную у комнату вот у ванную комнату не будем. А балкон, ты говоришь? А балкончик вот бывает вот здесь, но в этом бомболе нет. А. То есть, в некоторых таких бомбол есть и балкон. Ну, в принципе, тут как бы балкончик и не нужен. Тут вышел вниз, сел на улице, посидел. да. да. Сейф у вас тоже есть, да? Так, холодильник. Ну, холодильник я уже да, видел, что есть. Просто у вас есть номер и сейф? Да. То есть в ну, каждом... каждом... Так, давай, давай, смотри на камеру. Нет, вот эти так есть сейф потому что во всех номерах есть сейф. Как вам вообще твоё ощущение? Мне очень нравится, здесь третий раз, и здесь комфортно. Mm -hmm. Здесь зелено, вечером можно выйти посидеть. По Вы беседку видели? Видел, видел. Первоклассная, да. Ну, я... Ребята очень А, там еще такая, есть какая-то беседка? Да. Очень красивая. И более того, у нас здесь белка живет наша личные. Ну, белки у меня даже да? личные. К нам, она приходит к нам, а, ну кушать вы и кормите, подгармливать да, Нет, у меня бегают две по проводам У нас серый и белый Вот, тоже да. Они разные цветом почему-то Вот ну, сейчас деревья там спиливают у нас угу. Ну там площадку расширяют под строительством угу. Раньше они по деревьям, по проводам А теперь просто по проводам бегают ну, в общем, выселяют белочек местных. Так, ну что, пойдем посмотрим дальше территорию. Покажем да. ребятам. ванна А, ну ванна. А, здесь даже ванна в этом номере. У вас просто душевая кабина. То есть можно, хотя в Таиланде, еще раз говорю, это очень такое редкое удовольствие. Убираются хорошо, чисто. А у вас уборку сделают здесь? Да, каждый день. Вот как, то есть, да. Ну, да. ну, может быть, поэтому и ценник 2000 бат в сутки, как я узнал. Да, это, кстати, что Может быть, поэтому... То есть вы ничего не убираете. Нет, нет, нет. Живым и Так, ну что вот... По... По пути к беседочке, ребят, мы встретили вот такого Павлина. То есть вот. Да про тебя, конечно, говорю. Не знаю, кто это, мальчик, самец или девочка. Ну, хвост распускать не хочет. Ну, может быть, нету самки, поэтому не распускают. То есть вполне реальный контактный отель. То есть детям, я думаю, здесь будет очень интересно. Да, Помимо прочего, курочки и петушки, которые гуляют есть... на ресепшн ходят сами. Ага. То есть ресепшн, как люди. В общем, ну, я доволен территорией, ребят, честно. Очень красиво. Там красиво нет, нет. это. А, как по лесу. А вечером здесь тоже прекрасно. Таких только поет. Не видно. Ну да, ну вот мне нравится на саммите вот такой пляж один. А, там домики, правда, там, ну, как бы условий нет, но ценник там дешевле. 800 бат в сутки. Но это мне кажется, он задвинул посудок, товарищ. Ну нет, а -а -а. Ну, мог сказать, вполне реальная цена двушка это. Ну, либо, да? наверное, за самые вот, вот да. номера еще, знаешь, да, тоже ничего такие. Дальше. да нам сюда то есть нас сначала поселили в номер а, раздельно от тети uh -huh. а на следующий день уже переселили. Ну, то есть Вы без проблем он, он, да. даже нам вот эти номера предлагал без доплаты без, без всего мы говорим да ладно давай поближе и остались то есть там ну чтобы рядышком быть хотя бы про эту беседку да или еще там есть какая-то да, ну вот там ну, вот вот тоже вот была но там крышу почему-то снесли угу. вот где там зонтик где стоял там была крыша кулер стоит а то есть все можно и водичку холодную да Yeah, no. И очень прилично. То есть, ребят, поставлю точку, mm -hmm. еще раз говорю, посмотрите. Кому... Ну, ребятам, понадобится. Эх, что, это а такое у меня голову на голову упало? <звы> а смотрите, это какие-то. какие-то ягоды. Да. Какие-то ягоды, потому что похоже на тутовник. Вот в России есть тутовник. Да, да, да, да. А если вы сказали, да? то есть у нас массаж есть. А, там ну, пачка. Если рядом, ну, она может быть и рядом где-нибудь. То есть вот такие вот номера. А выйти можно на втором этаже. Балкон есть, он трехэтажный. А на первом вот такая территория. То есть вышел с номера, сел, попил. Ну, классом повыше, то есть номера от выше. Ну, В общем, говорю, ребят, территория и отель я прям не ожидал. Хотя, я говорю, я здесь был, но был только в бассейне. И то это было часов, наверное, в 11-12 ночи. Мы приехали сюда, купались и по нему больше ничего не снимали. Мы вообще не снимали по нему. Это вот вы, по-моему, самые первые, кто приехали в этот отель и попросили. Ну, рассказываете, mm -hmm. не попросили, а рассказываете о нем. В общем, мы уже начинаем обратно возвращаться, ребят. So на there, по дорожке или здесь? А там что? Да нет? No, there, здесь наверное... тенечек лучше. Я там не здесь. Yeah, yeah. Там циферный массаж. Ну там выезда нету, получается. Нет, Тупик Здесь тупиковая сойка. Вот такие вот еще раз показываю вам. Ну да, вот да, ребята говорят. Можете снять номер и птицу заодно. Будет она вас по утрам будить. Спой, птичка, как в мультике. Как откроет рот. Ну-ка, давай, спой нам песенку свою. В общем, ребята вот так вот вышли и сидят в тенечке, такое место хорошее, сейчас время, в принципе, уже наверное, час да, или двенадцать, а солнца здесь нету, то есть территория такая прям, релакс-релакс. А здесь у вас кто-то живет или нет? Да. А, здесь, тоже мы А едем, вот. -то. А, они выходили, да? Тут сколько? Раз, два, три. А на ну, 4 номер я обманулся. То есть в каждой половине домика по 4. Ну, ребята у вас вот эти вот уедут, да? Нет, они вместе с нами приехали. Нет, а а, нами? ты говорил на экскурсию, которую вы хотели а, открыть. А, ну вот хотя бы ребята занялись. И тут еще вот тоже про тебя сказал, что приедешь и мы хотели поговорить. Да. Может? Ну, ну Ладно, контакты я... мои, да, если ну, что, я туда. Все. Так, ну что, девчонки, мальчишки, ага. а также их родители. Будем прощаться с ребятами. У вас какие-то пожелания? Да, мы хотим сказать, Коле, спасибо, что приехал, потому что шикарное место. Снял, нас да, Я, я и... поддерживаю место вообще, ребят, кто за. Так захочет. они не твои зрители, я твой зритель. Да, мой муж смотрел. Ну да. И тебя советовал, и сказал, что Коля покажет все как надо в лучшем виде. Ну, действительно, показал, рассказал. Я думаю, что, обязательно приезжайте, да. Вот даже с собой тетю привезли. Да. Привет всем. Она с вами уже приезжала. Приезжайте. Уже были компании сюда, сюда. Мы здесь не первый раз. Так, ну, давай, Дима. Ну, все, привет Домодедова. Иринка, тебе привет тоже. У меня, говорю, знакомый, что там живет Домодедово. Ну, там, там, да. Не, он на набережной, что ли, где-то висел? Да? Нет, не набережная. Где холм, то сказал, ну, Я не знаю, я говорю, там было пару раз... И раз дед, дедушка Ленин, не помнишь, с Не, у меня на машине раз там было, раз с ней вместе туда приезжали. Что-то так, я смутно Домодедово. В общем... Привет и кому? Привет, и Да, <свят> Так, ну все, ребят, давайте тогда. <свят> а, кому понравилось видео, особенно вот видео снятое по отелю, поставлю ссылочку, посмотрите там на букинге ищите, контакты. То есть И приезжайте, наслаждайтесь. загорайте, ну, наслаждайтесь. Дешевый со вкусом. Да. Ну, у вас получилось 71 тысяча. По-моему, 71 600 да. как отдельно 48. 48 Ой. 41. А вот у ребят В игре да? Как Ром. Так, Ром, а, Рома? Платили за пути? Рома, ты в кадр не хочешь, Ром? Мы, мы, мы Он вчера, а, да ты вот ну, там за кадром. Не, ну можно за кадром. Давай я тогда... Сейчас стану так, ребятам лицом, от тебе спиной, и ты будешь за кадром. То есть я говорю, бывают такие ребята, которые... Давай, говори. Все очень отлично, все очень хорошо. Путевка наша стоила 76 тысяч, ну двоих. Ну, Дольше по времени, чем наша. Ну а с выезжанием и пересадками. Ну, мы с Липис, когда ехали до а -а -а. Домодедова. До mm -hmm. Домодедова. Да. Да, до да. Вилецкого вокзала, что и говорю да. Из Павелецкого уже попали наверное, на Киевский. Из Киевского прилетели сюда. Ну вот. Очень здорово, очень все отлично. Природа хорошая. Неудачный. Хороший номер. Ну, все, все, все. Все нравится. В общем, все нравится. Ребят, кому понравилось, еще раз говорю, поставлю ссылочку под видео. И кому понравилось видео, ставьте лайки. Ставьте дизлайки, делитесь пока... в соцсетях. Ребят, приезжайте, да, вы не да. пожалеете. И кто еще раз говорю, хочет общаться именно с такими же зрителями, как вы, пишите мне в WhatsApp, буду добавлять вас в группу общения по Паттайя, созданную у меня в WhatsApp, и будете также общаться и делиться своей информацией. Все, всем пока, пока. с вами пока. был Лысый. Со мной будет дальше интересно.